Подставка изготовлена из листового металла толщиной полмиллиметра. Красится порошковой краской как в красный, так и в белый цвет. В высоту подставка 28 сантиметров, в ширину 18, имеет квадратную форму.